Здравствуйте, меня зовут Жураевна Сиба, я являюсь сотрудником компании Квип Group. И сегодня мы с вами поговорим про тепловые витрины бренда Huracan. Тепловые витрины предназначены для демонстрации временного хранения и поддержания продукта в горячем состоянии. Все тепловые витрины имеют схожую конструкцию. Они представляют собой стеллажи различной формы, системы подогрева внутри. Со стороны покупателя они имеют прочное прозрачное стекло. Со стороны персонала – дверцы. Полки и корпус представленных у нас моделей Хуракан выполнены из крашенного металла высокого качества. Установка – настольная, система управления электромеханическая. Витрина способна сохранять блюдо в различном тепловом диапазоне. У модели WD-1, 10, 20, 30B – Диапазон составляет от 30 до 110 градусов. У модели WD-3M он составляет от 50 до 110 градусов. В зависимости от модели, витрины оснащены разным количеством полок, дверей и поддонов. Также они отличаются мощностью. Напряжение у всех 220 вольт. У модели WD2 две полки, две дверцы, а также два поддона на полке основания. Модель WD1 оснащена тремя полками и одной дверцей. Модель WD10B имеет одну полку-решетку и два поддона на полке основания. Модель WD-20B оснащена одной полкой-решеткой и двумя поддонами на полке основания. У модели WD-30B имеется три поддона в нижней части и одна полка-решетка. Модели WD-10B, WD-20B, WD-30B и WD-3M имеют раздвижные дверцы со стороны покупателя, поэтому эти витрины можно использовать для самообслуживания.